Тема 772, футболки в технике тай-дай. Популярная ниша с растущим спросом на ЕЦ, которая может приносить вам более 800 продаж в месяц. Футболки, популярный товар на ЕЦ. Но и конкуренция здесь огромная, более 3 миллионов товаров. Но есть одна ниша, в которой еще можно выделиться и спокойно продавать. Причем... Для этого не нужно придумывать юморные надписи или делать кастомизированные изображения на футболках. Все гораздо проще. Вы можете просто покрасить белые футболки в технике тай эта техника еще называется Сибори, потому что под таким названием она изначально пришла на запад из Японии, и этот товар очень популярен на ЕЦ. Конкуренция в этой нише не слишком высокая, от 1000 до 40 тысяч листингов, в зависимости от поискового запроса. А конкурировать среди 40 тысяч листингов сегодня, вполне реально. Спрос растет, так что покупателей хватит на несколько лет продаж. Не так важно, как вы покрасите футболки, главное, чтобы было ярко. А как получается такой рисунок? Очень просто. Суть техники тай-дай в том, что предварительное изделие сворачивается определенным образом и именно в таком виде подвергается окраске. А когда вы готовую вещь развернете, увидите на ее поверхности оригинальный рисунок. Сворачивать футболки можно по-разному, и рисунок получается разный. Можно свернуть спиралью, можно, дольками или параллельными косыми линиями, рисунок все равно будет интересный, как интересен любой рисунок, получающийся в калейдоскопе. Один из вариантов создания футболки в технике тай можете посмотреть на видео, https .ko .ko .ko Если с этим справляются даже девочки подросткового возраста, то вы точно справитесь. Главное, найти хороший краситель, который не поблекнет после первой стирки. Именно с не очень качественным красителем столкнулась девушка Элизабет Пинэйр, которая решила заняться техникой тай всерьез. Первые ЕЕ-опыты с окрашиванием футболок закончились ничем, краска просто слезла после первой стирки. Но когда девушка нашла в интернете надежного поставщика яркой несмываемой краски, она занялась своим делом всерьез и превратился окрашивание футболок в технике Тайдай своим бизнесом. Она открыла магазин на ЕЦЕ, ецепунта комбажера шопбажера цранки герлтсейды, и начала предлагать свои творения. Несмотря на то, что первые фотографии ЕЕ-футболок были не очень яркими, у нее сразу пошли продажи и восторженные отзывы. Со временем девушка набралась опыта и в фотографировании, и в создании новых моделей. Она красит не только футболки, но и майки, и толстовки. На сегодняшний день, менее чем за 4 года, у девушки уже более 12 тысяч продаж. Скорость продаж у нее просто фантастическая. По данным Яцарянг этот магазин делает в среднем 203 продажи в неделю, правда, зимой спрос обычно падает, но все равно есть. Так что если вам интересна эта техника, можете попробовать. Зарабатывать на ЕЦ продажей подобных футболок. Чем ярче и оригинальнее у вас будут модели, тем больше будет у вас продаж.